Так, мы в эфире. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. Это те, которые будут нас смотреть в YouTube. Сегодня четверг, 27 апреля. Ну, а четверг, это означает, что сегодня у нас в эфире программа, которая называется «Женская гостиная». И тем не менее, «Женская гостиная» у нас в эфире, ее начальница, хозяйка, Девушка весенняя, великолепно выглядящая Анастасия Хручинская. Ну и как всегда, ее гость, которую она представит сейчас сама. И речь пойдет об очень вообще тема очень интересная. Я буквально, ну когда, неделю тому назад беседовал с одной моей знакомой и говорил про веды. И говорил про такой язык, который называется санскрит. Она говорит, а я такого не знаю вообще, что такое, и пошла потом, позвонила мне через полчаса, я все нашла. Это все ерунда, это все индусы придумали и так далее, и так далее. Вот сейчас мы все выясним, кто это придумал. Я вас всех приветствую, доброе утро, добрый день, добрый вечер. И с вами я, Анастасия Хрущинская, и мой замечательный, потрясающий гость. Сегодня у нас в гостях Мартис Гассанс. И поговорим мы действительно про санскрит. Тема у нас сегодня... Реально мы замахнулись вообще на такую монументальную тему. Я сама даже немножко боюсь, поэтому специально одела такое легкомысленное платье, для того чтобы, если что, зайти за такую девушку достаточно неглубокую. Итак, мы поговорим о санскрите как духовном наследии Востока. Я буквально пару слов представлю своего гостя Марса с вами. Да, да, да, я тут. Здравствуйте. Да, очень приятно, что вы согласились принять участие в нашей передаче. Итак, Мартис Гассун, филолог, востоковед, кандидат филологических наук по специальности сравнительное историческое языкознание, член Союза писателей России, член Общества востоковедов России, непременно секретарь Общества ревнителей санскрита. Также Марцис – популяризатор книг о древнеиндийском языке и один из главных издателей э, подборки книг «Библиотека санскритика». Преподает с 2007 года древнеиндийский язык, изучал под руководством Натальи Павловны Лихушиной, ученицы Кочергина. Но это уже такое дополнение для тех, кто в курсе, кто в теме. А, я тоже имею честь обучаться у Марциса э, санскритскому языку, хотя я только в самом-самом начале. И почему мы а, сегодня а, хотим? Почему я сегодня пригласила к нам Марциса, потому что я считаю, что очень важно... Сейчас веды и вообще Индия и ведическая культура такая тема, которой последние, наверное, лет 10 вообще не сходят э, с упоминаний, где только про нее не говорят и как только ее не склоняют. И веда и индийская культура, она непосредственно связана с древним индийским языком санскритом. И на самом деле, как только мы начинаем каким -то, то духовным путем заниматься, какими-то исследованиями этой почве, на, на этой стезе, то э, мы, в общем, сталкиваемся совершенно с непонятными словами, и которые на самом деле транслируются с огромными ошибками. Я могу, вот мы с Мартисом договорились, что я признаю свою ошибку в эфире, если кто-то нас слушал в прошлый четверг, мы с моей подругой и замечательным астрологом Натальей вы говорили о таком не Акшая который, кстати, завтра, да, это самый лучший день в году. И вот я сказала о том, что этот день очень благоприятен для покупки золота и, и назвала, что золото происходит от корня а, шри, хотя это была ошибка, да, и Марсис меня потом поправил. А слово ну, было хри, то есть близко, да, все как бы рядом. Но была небольшая неточность. Просто чтобы вдруг кто-то начнет искать, он не найдет такого слова. У слова «шри» есть значение «красота». Это отличное слово, древнее слово. Оно идет от ригведы. Но оно немножко с другим оттенком. Немножко с другим оттенком. А так да. вот... Даже когда вы ошибаетесь, в санскрите, вы все равно попадаете на какое-нибудь слово. Невозможно ошибиться так, чтобы такого слова не было. Из 140 тысяч слов, вы, даже ошибаясь, Попадете в какое-нибудь слово Поэтому это прекрасный язык И ошибаться полезно В нем не зазорно, да? Да, ну, не в менее... не ошибиться как бы Все <смех> ошибаются Нет книг по санскриту без ошибок А это люди, которые посвятили свою жизнь Они ошибаются Так вам ошибиться, это просто за милую душу Просто вот прям таки Это традиция Надо со соблюдать традицию Положено, ну, давайте, возможно, что на, не все наши слушатели, да, они так глубоко э, посвящены в тему санскрита, как вы, и даже э, не, так, не так на поверхности, а как я. я поэтому да, да, я, я признаю абсолютно точно, да, поэтому я хотела бы. Ну, давайте у нас все-таки. Э, образовательная да, программа, то есть мы рассказываем людям о новых знаниях. Что, вообще, что такое санскрит? Вот как Михаил Мельхов нас представил, как раз спросил, что он, его знакомая даже не знал о таком языке. Что это такое? Откуда он взялся? Да, и, и почему так важно изучать санскрит? И мы еще обязательно обсудим тему, живой это язык или нет? Хорошо. Значит, санскрит это не матер всех языков, как было принято считать 200 лет тому назад, когда в 1816 году немец Боб открыл санскрит для Европы. Тогда было принято считать, что санскрит это самый древний язык из всех индоевропейских. То есть английский, немецкий, датский, латышский, русский, неважно. Это все, все языки одной языковой группы. Вот, в которой санскрит достаточно, скажем, старый элемент, но он далеко не первый язык, о чем, собственно, стало понятно отчетливо в 20 столетии, что есть языки более древние, чем санскрит. Тахарские, хетские, то есть языки, которые имеют даже письменные памятники, Засвидетельственные письменные памятники более древние Значит, от санскрита у нас нет никаких письменных памятников Более древних, чем несколько сотен лет То есть нет никакой исходной рукописи Ригведы Или какой бы то ни было Веды Это все устная передача Для того, чтобы эта устная передача Могла бы донести до наших дней на языке, который э, называется самскртам, чтобы, чтобы эта передача донесла знания в, э, в неизмененном виде, была изобретена грамматика. Грамматика как наиболее кратчайший способ описания языка. И в V веке до нашей эры Грамматик Фанини придумал 3996 правил. Это Ой, является... Хорошо, что я об этом не знала базисом. Это является базисом. С тех пор считается, что санскрит э, канонизирован. Ну, и в каком-то смысле умер. К этому мы вернемся. То есть, э, язык э, э, жив до тех пор, пока он развивается. Но, а, ввиду того, что норм, норма языка была описана в V веке до нашей эры, то есть две с половиной тысячи лет тому назад, то все остальное в какой-то мере считается отклонениями от нормы. С точки зрения индуса, такого традиционного, вообще все языки в мире это в той или иной степени Отклонение от нормы, то есть от санскрита. Санскрит был, э, санскрит божественен, следовательно никогда не был создан. Значит, в разное время мы можем узнать его с разных сторон, мы можем забыть что-то, можем вспомнить, но мы не можем узнать ничего нового, потому что... Ну, он существует испокон веков, вот такова традиционная точка зрения, то есть такая синхроническая, то есть все существует одновременно, нету развития языка, то есть как бы в английский язык за тысячи лет он прошел огромный путь развития, он не похож на древний английский, он не похож на... невозможно владея современным английским языком, разобраться в том, что пишет, там, не знаю, Беовольф. Невозможно. Это, просто совершенно, это, это быстрое развитие, развитие языка. Не все языки развиваются быстро. Почему иногда говорят, что русский язык похож на санскрит? Да, кстати, а. вот это очень интересная точка зрения, потому что очень часто, особенно около околоведические всякие исследователи, они пишут о том, что вот параллели проводят. Ну, действительно, можно встретить очень много похожих слов, но после того, как мы с вами начали заниматься, я обратила внимание, что и в английском очень много похожих да, слов, и, и в немецком и, тоже. и в ирландском, и в датском, и в испанском, и в итальянском. И можно составлять списки из тысяч-тысяч слов. Ну, скажем, вот тысячу слов в каждом индоевропейском языке я могу собрать без особого труда. Но не в, этом, не в этом красота. Есть некая структурная близость языков. То есть одно дело лексика, словарный запас. Это все действительно так. Но что гораздо интереснее, что между тем же русским языком и древнеиндийским языком есть структурная э, схожесть, то есть эти языки построены по близким принципам. Значит, э, разница лишь в том, что английский развивался быстро и дошел, отошел достаточно далеко, а русский язык ему всего 1000 лет. Значит, и он развивается медленно. В нем заложено, заложены другие часы, и поэтому за то время, за тысячу лет. Он не сильно ушел куда-то вперед, и поэтому и схожесть, она помимо того, что существует схожесть словарного запаса, и схожесть грамматики. Грамматики и даже не только, не только грамматика, а еще и звучание. Я, когда писал диссертацию, описал ее 10 лет, я посчитал количество значит, согласных на 100 гласных. Это называется э, консонантизм, то есть количество консонантов, то есть согласных. И оказалось, что единственный язык в мире, который имеет полное э, совпадение с консонантизмом э, значит, санскрита, это современный литературный русский язык. То есть звучание, мелодика языка, они идентичны. Когда говорят, что санскрит очень мелодичен, красив, на самом деле надо добавить, что таким же красивым языком является русский язык И это уже не фантастика Это значит берется корпус текстов То есть это корпусная лингвистика 400 тысяч предложений на санскрите И вот на таком огромном объеме видно, что звучание русского языка совпадает со звучанием санскрита То есть родство не только слов, родство грамматики, родство звучания, родство бывает разное и удивительно то, что в русском языке как бы много что совпало. Но, но, но, если мы хотим уж так откровенно сказать уж какой язык более близок к санскриту, тогда надо сказать, что это древнеиранский. Древнеиранский. Эти языки, древнеиндийский и древнеиранский, это как брат и сестра. Если вы Потратили, скажем так Два года своей жизни на погружение В основу грамматики санскрита То потратив еще несколько месяцев Вы можете выучить ведийские особенности То есть особенности ведийского языка И с путем пересчета определенных букв Определенных замен Вы, читая Ригведу Если уже можете читать Ригведу а это древнейший памятник э, на индиверпейских языках, который сохранился в таком большом объеме, за что, собственно, мы ценим индийскую культуру, она огромна. То есть, если в других языках, даже более древних, до нас дошли какие-то огрызки, э, кусочки, имена собственные, но нету целостной литературы, то, то санскрит прекрасен тем, что массив литературы бесконечен любой области знаний. Вот. Мы можем здесь, с точки зрения санскрита, да, почему это так важно, потому что мы здесь можем говорить как раз о целостности, а именно сохранении источников, и целостности получения знания, что, в общем-то, как раз отражает уникальность подхода в этом языке. Да, получается, она связ... изощренность грамматики санскрита, она связана как раз с желанием донести в первозданном виде знания, что, собственно, у индусов получилось безупречным. Они не в устной передаче, а санскрит – это именно устная передача. В Индии вообще к письменным источникам относится брезгливо. И, соответственно, и культура издания книг в Индии, она на достаточно невысоком уровне. То есть книги издаются как неизбежное зло, но никто особо не ссылается на них. То есть в диссертации в Индии могут сослаться на устные источники, это нормально, не нужно даже, то есть устная передача гораздо более авторитетная. Значит, ну. как быть вот устной передаче, кстати сказать, искажение может произойти. Либо санскрит он уже так устроен, что искажение никакого произойти не может, да? Вы прекрасно. У нас когда. Иногда рассказывают историю, да, то есть источник этой истории, и то, что ты получаешь на выходе через десятые руки, это может быть вообще версия. Абсолютно... Знаете, конечно, ошибки встречаются сплошь и рядом, и даже часто сами индусы не понимают, например, этимологию каких-то слов. Ну то есть они начинают, что называется, придумывать народную этимологию, чтобы объяснить, чтобы им самим было проще. Ну вот, например, название того дня, который будет завтра, да, Акшая. Да, да? Да, То есть вы правильно в тот раз подметили, что значит, все те знача... значения, которые вы перечисляли, они все были совершенно уместны. Значит, как и большинство слов в санскрите, приведенный вами термин изначально образован от глагольного корня. Значит, существует такая теория индоарабская, что все слова в языке образованы от ограниченного исчислимого количества первоэлементов. Их количество варьирует в санскрите это 2200, а в арабском это 3000 корней. Вот от этого набора небольшого, достаточно набора глагольных корней мы образовываем сотни тысяч слов. В сводном списке всех 33 Трех доступных мне Санскритских словарей 380 тысяч слов И вс, большинство этих слов Можно возвести к этому списку из На самом деле Активно используются где-то тысячи корней вот, Тысячи корней, это как бы кирпичики э, И от них мы строим вот Сотни, сотни тысяч слов Словосочетания Значит, Акшая это корень кши, который значит, означает у нас разрушать. Это первое значение, а второе э, властвовать. Значит, значение, э, которое нам интересно, оно как раз встречается в ригведе, То есть э, получается, что слово это значит, сам корень древний. Если что-то встречается в регведе, это как бы как знак качества. Значит, э, ну, регведа, она тоже как бы она не однородная. Она состоит из десяти мандал, или десяти глав. Последние главы, они более поздние. Поэтому их как бы, авторитет тоже, ну, он такой спорный. Спорный, да. Как угу. раз десятая мандала, она самая интересная. В ней содержится гимн, э, гимн космологического содержания, то есть о том, как создавалась Вселенная. И вот, в частности, на занятиях с Андреем Анатольевичем Звездняком мы разбирали гимн создания Вселенной. И это, это увлекательное занятие и с точки зрения грамматики, и с точки зрения осмысления себя. Вот Если что-то встречается в регведе, это знак качества. Так вот, кши, значит, разрушать. Приставка а, это отрицательная приставка, то есть не разрушать. Ну, и, собственно, суффикс я, в данном случае он ну, не имеет никакого особенного такого а, значения, которое за ним тянулось бы. Получается, собственно, как вы и правильно нерасчинимы, неразрушимый и нераспадающийся. Вот, собственно, вот такое вот уточнение. То есть любой термин, любое даже имя собственное, вот те имена богов или героев Махабхараты, которые мы воспринимаем просто как набор каких-то звуков. Ну, они... собственно, даже вот А да. значит, индусы Индию называют Бхарата. Они не называют ее Индией. Вот. Ну, то есть, стараются, по крайней мере. Есть пуристы, то есть, которые избегают все, что связано с э, английским языком, как, ну, в общем, это... они избегают и имеют право на это. Значит, и они... Значит откуда Бхарата? Бхарата это имя племени. Значит, э, само название Бхарата. Бахарата с А краткой Это и название племени А Бахарата с вредхированием С А долгим Это уже название Индии Так означает это слово Воспитанный а вот Бахарата изначально Это не просто так на подобранный набор слогов Воспитанный То есть в каждом буква Я не знаю ни одного санскритского слова Который был бы просто набором звуков Случайным мы можем не всегда, Не как в английском языке, да? Но на самом деле, у каждого слова в английском языке тоже есть этимология, и она часто вот, приводит нас к таким же удивительным находкам. Ну, считается, например, что Шекспир придумал 10 тысяч слов, или там больше даже. 10 и тысяч вряд ли мог придумать. Ну, смотрите, например, «Вся Ромайяна» значит это 11 тысяч слов. Ага. Одиннадцать тысяч слов. Но это достаточно больш, серьезная такая вот книга. создавалась не одно столетие. Ну, одиннадцать тысяч слов придумать... Это достаточно, это достаточно не, не тривиально. Далеко не тривиально. Я, пожалуй, не соглашусь. То есть это чисто технически. И тогда всю жизнь он должен был бы просто придумывать слова. То есть не успел бы. А, значит, ну да, это я немножко преувеличил, Но тем не менее, считается, да. что он много слов привнес в английский язык. Достаточно ну, скажем, тысячи. вот 2000 тысячи, это вот вполне было бы подъемно. Mm -hmm. Вот 10 тысяч, это вот, пожалуй, многовато, потому что вот мы говорили о, о об огромности санскритской литературы. Итак, Гомер со своей Илиадой и Одиссеем, это одна десятая часть, одна десятая часть Махабхараты вместе с Ромаином. То есть надо понимать, что вся античность это маленький осколок. Это одна школьная тетрадь по сравнению с тем потоком информации, который существовал в Древней Индии. То есть это совершенно разные культуры. Они мало, с ними мало чего общего. То есть другой подход буквально во всем. И вот этот огромный поток знаний, который до, дошел. А до нас ведь дошло ведь не все тем не менее, да, несмотря на эту огромную целостность, да, которая нам кажется, что... Да, это нам равно... кажется, что это уже... Это, нам кажется, система. что это цунами. Что на нас обрушилось цунами. Но uh -huh. в индийских источниках описано, что то, что дошло, это одна сотая часть, даже до нас даже не все веды дошли. Uh -huh. Поэтому и мы даже это не можем переработать. На русский язык, например, до сих пор до конца не переведена Махабхарат, Хотя... Хотя вот уже 70 лет уже как длится перевод. Это только одна книга, а идет. То есть это чисто художественная литература. Ромаяна переведена до середины. Вот сейчас четвертую книгу, она редактируется, и четвертая книга это еще половину пути. То есть мы пока только существуем в поле художественной литературы. И так медленно, медленно мы заглядываем в какие-то шасты какие-то науки, потому что то, как индусы сами себя переводят, этому доверять нельзя. То есть должны прийти люди извне, и это принципиальная разница. Индусы говорят, как вы можете нашей культуре хоть что-то знать? Вы же здесь не живете, значит, то, что вы сделаете, будет ерунда. Приходят белые люди говорят, то, что вы делаете, это невозможно читать, этому нельзя доверять, потому что вы очень много... Эм, от себя туда привносите и не указывает слишком много допустим вот. и это принципиальная как бы разница то есть поэтому есть два разных подхода к изучению санскрита и индусы пытаются доказать что белые люди неправы что все что они сделали это, это зло а белые люди говорят что в Индии нет никакой парампоры нет никакой традиции что все э, комментарии на комментарии они не стоят и выйденного яйца, и что белый человек со своими методами сопоставления, сравнения, может э, заглянуть глубже. Вот. То есть столкновение, столкновение, которого нету, которое невозможно разрешить. И каждый для себя сам должен принять, какую точку зрения он разделяет. Значит, э, моя специальность это компаративистика. Это значит, что я знаю, что кроме санскрита существует еще древнегреческий, и значит, я никогда не буду считать, что санскрит это матерь всех, матерь всех языков. С точки зрения индуса, который понятия не имеет о том, что существуют еще другие языки в мире, кроме как индийские, коих тоже количество, больше 50, и они мало чем похожи друг uh -huh. на друга. пакистан Когда друг, дру, люди друг друга мало чем, плохо понимают, значит. Индусы исходит из того, что был санскрит, а все, что mm -hmm. остальное, все прокрыты, это разные, разные степени. Порча. Наносное, да. ага. порча, порча. Люди стали забывать, все испортилось, значит, потому что изначально веды никогда не были созданы и вечны, санскрит, соответственно, тоже не имеет начала. Все этим, все сказано. И вот значит у нас есть такая значит цитата значит откуда вообще пошло пошло о божественности санскрита так вот был поэт ну, да поэт дан дандин и он говорит санскрит называет божественным языком так считают великие провидцы древности и вот от этой цитаты которая не махнатая древности ей не 50 тысяч лет до нашей эры она ну, может и полторы тысячи лет скажем так то есть это относительно ну, такая современная история вот отсюда пошла божественность. То есть индусы постоянно. Ну как это каких таких метод их манипуляции. Но ну это не свойственно только индусам. Считать, что их язык священный, и это также Египет, Древняя Греция, все то же самое. То есть э, э, э, ну язы, язык вечен, как бы, это не это не придумали индусы, но они продолжают в это верить. Так, скажем так, если остальные в этом вопросе сдвинулись. Индусы э, непреклонны. Все остальные языки – это порча. То есть, с точки зрения индусы, русский язык – это испорченный санскрит, но, конечно, никогда не наоборот. А, есть такое мнение, вот я тут читала, когда готовилась к передаче, что э, санскрит... Э, он развивает интеллектуальные способности, да, и даже вот повышает как-то интеллектуально-духовные возможности человека, и они раскрываются только во время его изучения. Правда ли это? Духовность обещать не могу. Вот я изучаю недавно, всего 15 лет. Значит, санскрит по-хорошему, но ну, надо, наверное, жизни так 5-6 подряд изучать, тогда что-нибудь да получится. Быстро не получается. В Индии базовый курс это 12 лет. 12 лет человек должен отдать санскрит. Перед тем как даже задумается о каких-то шастрах, как джиотиш или Айерведа. То есть запрет. Сначала грамматика, потом уже Значит, науки. Значит, духовность поэтому не обещаю. Вот. но... Могу сказать одно. Со временем э, у всех происходит определенный спад гормонов. Это неизбежно. Природа человеку дает аванс в виде гормонов. И когда он молод, ему все дается легко. Он изучает языки легко. Он может не спать ночью, нарушая все, так сказать, заповеди Айреведы. Он может издеваться над собой. Но приходит время, когда этот аванс заканчивается и заканчивается резко неожиданно и это неприятно так вот в такой момент когда собственно за 30 когда человек переходит эту грань по мне он все равно он должен изучать какой-то язык неважно санскрит или китайский это совершенно разные э, половинки мозга но не суть он должен делать что-то что ему дается тяжело санскрит это очень логически выстроенный язык. Поэтому а, те, кто занимался когда-либо математикой, преуспевают санскрите. Но и это очень нетребовательный язык, потому что 3996 правил, это означает, что там есть много исключений. Много правил, которые сами по себе непросты. И много исключений. Но... Санскрит не прощает э, Ветренности Ты Должен букву за буквой Слог за словом Держать в голове определенный набор информации Ну и пожалуй да Это не просто Поэтому mm -hmm. развивает интеллект но, но интеллект много что может развивать А санскрит Вот даже просто простой повтор Алфавита Уже настраивает на нас На определенный лад Вот что интересно даже Открытие алфа алфавита Это ведь не Не случайно Древнеиндийские ученые Сделали то Чего ни до ни после Никогда никто больше не повторил Они упорядочили звуки По разным параметрам В остальных языках мира Алфавит это случайный набор э Звуков Которые В дальнейшем были записаны в буквах и, и все Ну, в соответствующем порядке, да В санскрите совершенно не так, ну, я согласна это, это, это, да. то, что, по Особого порядка и нету И когда где-то в середине 20 века Скажем так, заново открыли Панини То это, в общем-то, удивило То есть, как бы, Панини какое-то время был находился на периферии Значит, на самом деле, один из таких вот борцов против Паннини, он как раз, значит, преподавал в Ере, то есть жил в Америке, и звали его Уитни. Так вот, этот самый Уитни, выдающийся лингвист, просто гений своего времени, он сказал, что я не верю панине, я проверю каждое его правило и напишу не придуманную грамматику, а настоящую. Он сказал, что грамматики специально усложняли грамматику для того, чтобы, чтобы санскрит оставался элитарным. И вот эта мысль о том, что санскрит специально усложняли, чтобы не было особого желания изучать его, она интересна она интересна потому что я считаю что в этом есть доля правды то есть все-таки это не не придумка да что не действительно придумка. язык специально а, усложняли для того чтоб... чтобы он и так сложный ага. он логичный но сложный а помимо того его еще усложнили и сделали на самом деле просто неприступным для человека э, ну который не готов бросить семью, работу, чтобы по 14 часов в день изучать хотя бы два-три года древний индийский литературный язык. Вы меня пугаете. Я же должен был вам это сказать. Ну да, я поняла, но это, это, конечно, ну, мне не хотелось бы наших радиослушателей в такую депрессивную <смех> стезю включать, потому что все-таки очень важно, э, всегда надо с чего-то начать, да, потому что на самом деле любой процесс, он очень сложный. Мы вот с вами тут обсуждали, э, или я не, я не помню, с кем я тут недавно разговаривали о чтении, да, то есть, например, э, ребенка научить читать, это на самом деле крайне сложный процесс, да, но который нас не пугает, и на самом деле э, вот Именно ребенка маленького, там, 4-5 там, лет, 7 лет, ну неважно в каком возрасте а, вот, Обучить чтению для него это крайне сложный процесс Как для взрослого может быть освоение санскрита в общем, да, в принципе, да, именно... А задачи сопоставимые. Сопоставимые, сопоставимые Совершенно сопоставимые И на самом деле, чтобы не допускать каких-то вот совершенно глупых ошибок Достаточно просто уметь читать на письме Деванагаре то есть, как бы есть язык санскрит, а есть письмо деванагари. Это не одно и то же, но научившись читать, вы уже никогда не допустите определенных ошибок. Значит, и это уже здорово. Это определенный базис, который я считаю, значит, необходим для человека, который говорит, что он интересуется ведами. Если он сказал, что интересуется ведами, это А. Пункт Б. Это он должен уметь хотя бы читать на письме Даванагари, А значит, хотя бы два месяца своей жизни посвятить тому, что час в день он выписывает незнакомые карякули. Два месяца. И после этого у него есть определенное письмо, которое, приоткрыв... которое дает им возможность хотя бы оценить то, что перед ним. Это фейк или это похоже на правду? То есть уже появляется какой-то критерий, уже есть возможность трезво оценивать э, то, что, то, что перед вами. То есть э, даже сам Фроули говорит, что изучайте айрведу, значит изучайте и санскрит. Он не говорит, что я за вас выучил санскрит, вам рассказал о том, как все устроено, а теперь вам не надо учить. Нет, он говорит, что есть определенная как бы. Но базовый набор От того, что люди игнорируют половину его указаний Это не значит, что их не существует Они, конечно, могут закрыть глаза и сказать, что Веда и санскрит, какая тут связь между этими явлениями Но связь, конечно, есть Потому что если и сказал и человек произнес слово «веда», значит он понимает, что это санскрит Глагольный корень «вид» означает «знать» И если человек в слове «Веда» не видит этот глагольный корень, он, скорее всего, не понимает, что на… Ну, то есть, он вот слышит риг не понимает, что это такое. Он думает, ну вот набор звуков, а тем не менее, вот это веда гимнов, веда Веда воспеваний, кого мы воспеваем, кому эти гимны посвящаются. Возникают вопросы, человек задумывается. То, что он читает во вторичных источниках, правдиво ли это? Это большой вопрос. И на него нету простого ответа человек. Это, это, да, действительно, это очень большой вопрос, и на самом деле даже я, вот, соприкоснувшись несколько на, лет назад с аюрведой, начав изучать, да, я поняла, что огромное количество ошибок транслируется, особенно даже среди таких э, столпов аюрведы, которые признаны авторитеты и причем это индийские авторитеты, а все равно огромное количество ошибок транслируется по сравнению с тем, э, что мы можем прочитать там в, в аюрведических шастрах, э, э, в, в каких-то Самхите, например, да, или в каких-то других ну, книгах. Вот, хотя бы смотрите. даже просто, просто ознакомившись с этим текстом. Для этого Знаете? даже не, не очень много нужно знать, реально. Да, смотрите, вот, значит, лучший справочник на английском языке по аюрведе это четырехтонник Миллинбельза. Значит, такой в 1999 году вышел такой огромный труд всей жизни значит голландского ученого. И вот, что он перед смертью мне писал, что не доверяя английским переводам, если они индийского происхождения, вообще не обращай на них внимания. Вот если есть немецкий перевод какой-нибудь, значит, шастры, хорошо. Нет? Переводи сам. Вот немец где-то 10 лет тому назад потратил 6,5 лет жизни и перевел заново Аштанга Хрдая Самхиту. Шесть с половиной лет не ушло на одну, а всего базовых трактатов три. То есть человек за жизнь, даже чисто без комментариев, чтобы освоить базовые трактаты, должен потратить половину жизни. Не идет речь о каких-то средневековых комментариях, упрощениях, а тем более о вторичных источниках, которые излагают якобы то, что было сказано в первичных источниках. То есть это требует некоторой отдачи. Конечно, да То есть нельзя сказать, что санскрит это легко Нет, санскрит, как сказал Владимир Ганцевич Эрман Переводчик Махабхараты Это гиря Вот если вы хотите, так сказать, вот мышцу, так сказать Прокачать. Накачать да, вот свою вот серую мышцу Хотите, тогда берите Нет, тогда забудьте это, это, это, это слово И не упоминайте его в суре Потому что это, это и радость откры, от открытия, вы начинаете понимать, что те звуки, которые до этого, слово «карма» оказывается имеет значение, и оно, оно, оно понятно становится, слова становятся понятны. И оказывается, что слово «аватар» — это не просто синий человечек, э -э -э -э, прыгающий по лианам, то есть много разных открытий, приятных, то есть это не только боль, это не только слезы, сопли, кровь, это и приятные открытия. Человек знакомится с собой, он расстается со своими иллюзиями, с огромным количеством своих иллюзий, и это прекрасно. Он думает, что санскрит это духовно, но между ними нет ничего общего. Он думает, что на санскрите разговаривает в раю, и если он выучит его, он попадет в рай, он попадет не в рай. Он... Это никак не связано. Много-много разных разочарований приносит санскрит, но то радость, та, которую он может принести, она несопоставима с теми разочарований. Разочарований много. Ну давайте теперь самую главную тему разочарований поднимем. Да? Вот мы, когда с вами обсуждали анонс программы, мы, у нас такая тема возникла о смерти языка, да, о мертвом языке. А, тем не менее на санскрите говорят, да, вот я поскольку стараюсь хоть как-то быть в курсе там. Да, современных веяний, то есть существует разговорный санскрит, в Индии он до сих пор используется, даже издаются книги на санскрите, современные, не, я не говорю про шастры, есть некоторые переводы, э, даже каких-то, вот я знаю, Шерлока Холмса, например, он переведен на санскрит. И Винни-Пух да. тоже, <связь> и <связь> Неплев, биограф... да, да, да. биография Ленина. Как потрясающе. Вот. И ведутся какие-то радиопередачи, даже, например, на радиостанции Немецкая волна есть передачи на санскрите. Я да, тоже. В и BBC они ведут трансляцию на санскрите, верно. Да. А, то есть, соответственно, получается, что язык все-таки не мертвый, да? вот как хотя многие еще. Опять же, если поверхностно посмотреть, да, вот кажется, что язык-то синтетический, значит, наверное, вряд ли он существует. Сейчас вот, в обиходе. И, тем не менее, ну, то есть, вот, мне хотелось бы эту тему немножко раскрыть пошире. Значит, насчет разговорного санскрита. Само явление достаточно э, недавнее, то есть это не то, что вот всегда была школа разговорного санскрита. Ну, скажем так, где-то, ну тоже где-то 50-70 лет, а активно на самом последние э, 30 лет вот э, течение разговорного санскрита набирает популярность и в самой Индии. это, это действительно так. Это действительно так. Значит, санскрит с одной точки зрения, конечно, умер. Умер он в пятом веке до нашей эры. Потому что память не написал настолько совершенную грамматику, что, в общем-то, единственное, что осталось, было умереть. Но умер, конечно, он не сразу, умирал медленно. И вот все, все окончательно никак не может, окончательно не получается умереть. То есть если латынь, например, она такая умерла, и в этом нету. Эм, это не вызывает разногласий. То есть латынь существует в терминологии. Например, в ботанической терминологии она жива. Но как язык разговорный, даже если не рассматривать такие... Есть тоже общество любителей поговорить на латыни, но масштаб этого явления не сопоставим с Индией. Не сопоставим. В Индии это все равно какая-то есть живая струна, э, струя прям-таки, то есть нету, нету вот этой искусственности. То есть с одной стороны язык мертвый, а с другой стороны делаются попытки его оживить. То есть нельзя сказать, что вот через века к нам идет школа разговорного санскрита, ничего подобного. Это ново дело. Ну то есть придумываются слова для компьютера, машины, для танков, вот все это очень надо и на самом деле в том же хинди, опять же, используются санскритские существительные и глагольные корни для образования новых слов. То есть ничего такого сверх тут и нету. То есть это неизбежно. Неизбежный процесс, то есть с одной стороны мертвый, с другой стороны живее всех живых. Мы не разговариваем на древнерусском русском. У нас нет обществ таких. Даже общество любителей древнерусской литературы на своих съездах не разговаривает на древнерусском языке. А вот в Индии каждые четыре года значит, есть конференция эндологов, на которую и пьесы ставятся перед зрителями, то есть участниками конференции на санскрите. И диспуты, и стихи люди экспромтом сочиняют стихи, и все это на санскрите. То есть жив он, но эта жизнь она такая своеобразная. Санскрит никогда не был народным языком. На нем никогда не общались на улицах. Это язык высших сословий. Таким он и остался. То есть есть это элитарный, элитарный язык Как мы уже элитарный. пришли к выводу Это язык, да. который не, не прост Поэтому он так и сложен Потому что он требует определенного интеллектуального развития Определенного багажа знаний Определенного кругозора То есть какие люди простые... определенные, определенные дисциплины Надо понимать, что э, Люди из знатных семей Это не те, которые, у которых пальцы веером Это те, которые, у которых Их пороли их пароли за любую ошибку. То есть они прошли через определенные лишения. Но они понимали, ради чего это все. То есть, эм, да, требуется определенная интеллектуальная подготовка. Но какие-то базовые вещи, они вполне доступны. Вполне доступны. А чтобы заговорить на санскрите, это как бы отдельная задача. Чтобы уметь читать, это вполне возможно даже через год. Через год занятий человек может прочитать Бхагавад гиту. Медленно, но прочитать. И это доставляет невероятное удовольствие. В жизни бывают всякие приятные вещи. Вот Почистил зубы и приятно. И прочитал Бхагавадгиту тоже приятно. Но это приятности разные. Разные. В приятности бхагат ты знаешь, как ты ночью в три часа сидел и час пытался разобрать, что ты видишь. И ты пытался перевести одно единственное слово. И у тебя не получалось. Час не получалось. Ты проснулся, и тоже не получается. Ты можешь неделю просидеть с одним словом. Ты знаешь цену. У этих вещей есть цена. И тогда, слыша на улице Харе Кришна, ты вот думаешь, а те люди, они задумываются. Возможно, нет. У тебя есть какую-то появляется ценность этого. Ты начинаешь более как-то трепетно относиться к этому. У меня такой вопрос: вот мы тут немножко про хинди затронули. И насколько хинди близок к санскриту? Значит, когда я на пятом курсе литературного института решил, ну все, санскрит я уже два года изучаю, сколько можно, пора переключаться к хинди. Значит, и нашел я преподавателя химии. Значит, занимаемся раз, занимаемся два, занимаемся пять. И вдруг значит, я э, столкнулся с чем-то, что меня просто вот вырубило. Значит, вижу написано ТВ, но только не, англи... не как бы латиницей, а вот на Деванагаре. Я не могу понять, что за слово ТВ, ТВ, ТВ, ТВ. тв. Потом, когда до меня дошло, что это, собственно, есть английские слова, записанные в Деванагар, что меня обманывают, я, я расстроился так, что понял, нет, нет, нет, учить язык, в котором просто как в помоечке собраны все языки, арабские, персидские, санскритские, английские, в, в прессе, до 70% анг... слов из английского языка. То есть это хинди-хинди-рознь. Есть литературные. Есть хинди, где пуристы, которые пытаются, чтобы не было персидских, арабских слов. То есть какой-то искусственно выращенный хинди. Хинди-хинди-рознь, но связи между хинди и санскритом, она не столь очевидна. Зная санскрит, вы не знаете хинди, и зная хинди, вы не догадываетесь о том, что есть в санскрите. Да, есть точки пересечения, да, словообразование в чем-то похоже, но за эти столетия Индию столько раз завоевывать. Что там от санскрита, конечно, осталось много И хинди, как и английский Быстро развивался То есть были древний индийский язык Были средний языки А хинди это новый индийский язык Это совершенно другой строй языка То есть, как и английский Хинди мало похож на санскрит Русский Похож больше, ввиду того, что Просто Он, он хин... более, менее динамичный Да, Да, он менее динамичный, Меньше Меньше динамичный. У него ну, он молодой Тысяча лет для языка, это, это, это очень, очень молодой еще язык. Надо сказать, что русский тоже язык э, сложный. сложный. Вот для, меня, вот для меня очень есть характерный пример, потому что мой ребенок, который практически вырос в Америке, да и для него русский, э, ну, это, конечно, не, не иностранный язык, но это не совсем родной для него язык. Uh -huh. Разговорное для него понятие Но когда мы начинаем учить грамматику То что для меня окажется абсолютно какие-то вещи то Ребенок просто в ступоре Ребенку сейчас 12 лет И мы там вот, вот недавно, буквально на прошлой неделе Мы с ним разбирали склон тему склонений И а ну, для меня это элементарно, а ребенок просто вот он теряется, потому что у него все-таки английский язык — это приоритетный для него язык, он первый, к сожалению. Ну, это, это как бы такая данность, да, но русский все равно для него родной язык. И я вижу, как это сложно, то, что нам мы по рождению приняли, да, то есть действительно поэтому очень много, в английском нет никаких платежей, да, здесь, здесь намного проще если сравнивать с древнеиндийском, нет грамматики. Поэтому, конечно, этот переход, он сложен. Безусловно. Есть... Я очень сталкивалась, я ходила на курсы испанского языка, например, здесь, в Калифорнии, и сталкивалась, а мне тоже было все понятно, да, потому что там, опять же, есть определенная логика, которую я могу сопоставить с русским языком и по образу подобию сразу понимаю, ну, хотя бы вот изменение по да. Америка... Mm. Американцев это как просто ужас. Шо? шок, да, то есть они, они входят, особенно люди уже не молодые, когда уже действительно мышление не такое гибкое, когда сложнее воспринимать новую информацию, то есть для них это действительно очень сложно, вот, поэтому я абсолютно согласна, да, это, это такой, такой есть момент, русский язык, конечно, сложный, и да. очень здорово, что мы имеем возможность на нем говорить. на самом деле учить санскрит относительно легко, вот если вам кажется, что вам тяжело, то вы просто поймите, что для англичанина будет еще тяжелее. Пусть эта мысль вас э, тешит, что вам, если вам кажется, что вам тяжело, нет, это не кажется. Вам еще тяжело. Да, да все цветочки. И я, у нас уже не очень много времени э, остается, к сожалению. Я хотела, чтобы вы нам рассказали про свои книжки, потому что это очень важная тема, на мой взгляд. Потому что то, что вы делаете, вот этот вот общество ревнителей санскрита и э, библиотека санскритика, на мой взгляд, это как раз возможность популяризации санскрита, для людей, да, и возможность того, чтобы люди, как можно большее количество людей получали истинные знания. Истинные знания не в том смысле, что, значит, в каком-то духовном аспекте, да, а просто вообще понимали, откуда в итоге растут. Значит, я сам имею академический бэкграунд. Люди Приходится разных как бы, исходных позиций. Я чисто имею академическое образование. И, следовательно, у меня и свои представления о том, как нужно изучать древний язык. Когда я заполнял анкету, где нужно было перечислить, какими языками вы владеете в анкете, в анкете Союза писателей, я понял, что мне не хватает тех двух строчек, которые там отведены. Я обожаю изучать языки, особенно древние, а восточные меня вообще забудут. Так вот, чтобы изучать древний язык, ни iPad, ни интернет вам не поможет. Древние языки это определенные настройки, а следовательно это бумажная книга, это тетрадь в клеточку и это ручка. И даже если вы 20 лет уже не держали в руке ручку, вам придется вспомнить. Вам придется вспомнить. Я вот показываю. Все, кто у нас сейчас не видит, но вы потом можете посмотреть в записи, да, вот это вот тетрадь, клеточку, и вот это вот как раз ручка. То есть требуется, требуется бумажная книга. Это мое базовое понимание того, от чего зависит успех. И в какой-то момент я понял, что все ушли в интернет, все говорят, что все есть в интернете, а я говорю, что в интернете такая помойка, что я не готов кого-то просто отправлять в интернет. Это как послать его э, в сад. Вот И тогда я понял, что за последние сто лет много что было издано, но мало кому это доступно. Тогда я решил, что э, пусть никто не мучается, как мучился я. И я решил издать классику. Ну и вот уже за два с половиной года я издал восемь книг. Восемь книг по, по санскриту. Ну вот, одна из последних, из новых. Значит, Они все получаются такие толстенькие. Если вместе сложить все книжки, где-то уже две с половиной тысячи страниц. То есть сказать, что это можно прочитать за одну жизнь. Нет. Но это и справочные пособия, и словари. То есть санскрит, он вас зас... то есть все, что вы думали о... о том, что трудно изучать английский, да поверьте мне, там изучать нечего, там это можно за неделю выучить. Здесь объем информации, ну, он зашкаливает, то есть надо отсекать, потому что иначе, ну, как бы, ну, если эту стопочку представить себе, то это вот, вот такая, как бы, стопочка получается. То есть вполне себе приличный набор для выживания набор для выживания, то есть и старые книги от того, что они старые, они не значит, что они плохие. Ну вот буквально на днях, значит, в Москве вышел санскрито-русский словарь 1854 года. Его читаешь и как будто бы он написан вчера. Поэтому классика она не стареет. Бумажные книги нужны и ну, если Индию накроет волна и не останется Индии, у нас останется санскрит. И санскрит Индии, они для нас уже не обязательно существуют в жесткой сцепке. Но санскрит уже с нами, хотя бы в виде книг. Да, не в устной передаче. Да, не устной, Но индусы сами не смогли внедрить те знания, которые они донесли до наших дней, они не смогли их внедрить. Индия не живет согласно Ерведи. А ирвет это очень дорогое удовольствие. Индия, от того, что они как бы донесли до наших дней Махабхара, то не значит, что они живут этими понятиями. Они донесли информацию, вот она, в книгах, и книги доступны. Вот так я воспринимаю свою задачу. Донести знания. Да, это пассивное владение языком, но так уж устроен мир, чтобы слегка исправить этот недостаток мы с вами Анастасия будем учить наизусть какие-то э, интересные отрывочки и как бы тем самым выравнивать вот эту несправедливость. Тотром, ну, да, будем учить да. обязательно. Да. Гимн, За... гимн планеты. Какой-то текст должен быть вот именно как звучащий текст. То есть первый текст, который я выучил, это было Сутра Сердца. Вот это был текст, который вот был созвучен мне и мне было там сколько-то лет и я его учил, учил, повторял просто вот где бы я ни находился. То есть у каждого здесь найдется что-то созвучное. Какие у вас планы на издание книг? Что еще? Вот Уже 8 книг издано. А что еще будет? Я обещал себе, план что... Планы да, я, изд... я обещал 8 книг. Я сдержал слово. Если получится, то еще книг 12-20. Но план выполнен. Все. 8 из 8. Если я э, продолжу, то еще книг 12 легко соберется. То есть за последние сто лет на русском языке, а мне интересуют в первую очередь русскоязычные книги по санскриту, издано достаточно много чего. Но, если вы захотите, например, купить Ригведу, она в трех томах, вам придется заплатить 20 тысяч рублей. В долларах я понимаю, что это может быть не так много, но в рублях... Это достаточно существенная сумма. То есть книги дорогие. И чтобы они были дешевле, их надо переиздать. А для этого нужно время и, опять же, деньги. Иногда немалые. Вот. вы а сейчас план... будете издавать? Я знаю, что у вас есть плавка. А, издавать? Честно, даже не знаю. Вот, Косовича я Косовича как? Косовича, вот теперь, когда он издан, моя совесть чиста. Осенью, я думаю, надо издать еще две книги. Я пока не решился, какие. Вот, осенью. Осенью подумаем, потому что иногда я просто уже устаю. Я работаю вот над теми книгами, чтобы выйти, чтобы 8 книг вышло за 2 года. Я работал 10 лет. 10 лет я работал одновременно над 10 книгами. Это звучит, может быть, не очень-то как бы getting things done или как-то очень разумно, но я не мог иначе. В какой-то момент я понял, что если я сейчас их не издам, не начну издавать, то в стране может наступить такой момент, когда будет не до санскрита. И я сказал тогда свою, своему перфекционисту, заткнись и печатай. И я начал печатать. Закончил. Это очень круто. Спасибо огромное. Спасибо вам. Очень вас. здорово здоровье. было. Сегодня с вами побеседовать вообще у меня уже родилось несколько идей для следующих программ. Я надеюсь, наша программа получит хорошие отзывы, и мы еще побеседуем обязательно в прямом эфире о санскрите, о духовном наследии Востока, да, потому что тема обширнейшая, да, и конечно за часовую программу ее невозможно раскрыть. И, может быть, можно поговорить о каких-то именно шастрах, о каких-то источниках о той же Махабхарате более подробно, потому что это очень интересно. И не в какой религии Конфессии вы существуете, просто изучение древнего наследия человечества, это уже дает нам, безусловно, очень сильный прогресс, внутренний наш, потому что мы тем самым улучшаем свою карму. Не, не, непременно. Вот, спасибо большое, спасибо, Мартин. Спасибо, Анастасия. Очень мне было приятно. Напомню, что у нас сегодня Сам... в гостях был Мартис Гассенс, филолог-востоковед, индолог, кандидат филологических наук и преподаватель санскрита по призванию и душе. Приходите к Мартису на В сентябре, по-моему, будет набирать еще несколько групп. Несчастных. Не, тех несчастных, которые мы не сумели отговорить, а мы пытались с вами. Я пытался, и вы тоже пытались. Мы говорили. Нет, не начинайте. Санскрит изменит вашу жизнь. Если люди все равно хотят изменения, да, им придется учить санскрит. Не хотят в этой жизни? следующие. Если кому-то не срочно, можно подождать. Но если кто-то хочет побыстрее, придется в этой. Все равно придется. Все равно придется. Спасибо огромное. С вами были Марцессы. И... Гассунд и Анастасия Хрущинская на интернет-радио Сан-Гейтс И мы с вами встречаемся в нашей программе «Женская гостиная по четвергам» в 11 часов по времени Чикаго, 9 часов по времени сан франциско и 19 часов по Москве. Еще раз благодарю и до новых встреч. Счастливо! До свидания!